Привет, друзья, с вами Алексей Васько и сегодня в видео я хотел бы рассказать как из 50 рублей в день можно превратить эту сумму в актив, приносящий минимум 34 373 рубля в год за 11 лет это можно сделать а все на самом деле достаточно банально и просто а для этого я создал две таблицы чтобы вам было более наглядно допустим, вы в день будете выделять рублей. За первый год если вы начнете с сегодняшнего дня вы отложите 3550 рублей это вот в первый год в следующий год у вас будет уже 18 250 18 250 рублей за год накопится и вы их инвестируете под 8% годовых это если вы в банк пойдете. Давайте посмотрим на всю подробную историю этот столбец это года Собственно по счету какой, какой год идет Дальше у нас идет суммарно Точнее какая инвестиция в год Здесь накопившийся эффект от этого Прибыль соответственно И в конце года итог суммарный Это вот сколько положили Сколько прибыли и суммарно и итоговые подводки, вот по 5 лет они сделаны. Всего инвестировано за 5 лет будет в первую пятилетку 76 550 рублей. Общая прибыль составит 17 482 рубля. Что в принципе равняется 22%, 22 от общей суммы. Да? Это же разделить на 5%. Надо разделить на 5. Сейчас мы получим 4% в год. Странно, наверное. А может и нет. Ну, в общем, дальше мы идем, идем, идем, идем по накопительному. А... Так как вы кладете и не вынимаете свой изначальный капитал, это будет капитализация процентов. То есть все складывается, складывается, складывается и увеличивается. Соответственно через, через 55-54 года у вас будет прибыль миллион четыре в год будет прибыль. Ну, соответственно, миллион двести – это вот на 56 лет. <с> Правда, вам дожить надо немножко до этого. Но, в общем, суть не в этом. Суть в том, что есть сложные проценты. И банк дает самые низкие проценты вообще в доступных. Единственное, что хотелось бы сразу сказать, что не стоит рассматривать хайпы как э, что-то более надежное, <с> точнее, как э, высокодоходные проекты на тем более на большую сумму. Если у вас есть уже капитал, еще можно будет рассматривать, но совсем там одним процентом от вашего портфеля инвестиционного. А вот картина более подходящая, как из 50 рублей, и при ежемесячном 5%, 5 в месяц, можно сделать за, сейчас скажу сколько, за, 11 лет, миллион, 34 тысячи, три рубля в месяц, чтобы вам платили. Ну и, соответственно, оно будет увеличиваться, если вы не будете вынимать денег оттуда. Ну, вы, естественно, будете вынимать по чуть-чуть, возможно, потом. Возможно, и раньше начнете. Но тогда просто дольше будет все это происходить. Так вот, как это происходит вы берете 50 рублей каждый день, откладываете в итоге у вас в конце месяца скапливается 1500 рублей ежемесячный процент это 5 процентов, на самом деле он гораздо больше, может быть просто надо поискать инструменты которыми многие пользуются но очень важная штука брать больше инструментов то есть диверсифицировать собственно процентов в месяц это уже достаточно такой большой процент если вы захотите инструмент который приносит больше я могу с вами поделиться у меня есть парочка собственно каждый год подводим итог итог за год в первый месяц вы проинвестируете 16500 суммарно общая прибыль ваша составит 55 тысяч восемьсот семьдесят шесть рублей суммарно это принесет вам 35 пять 6 процентов в общем в следующем году уже получается 138 процентов сложные сложные проценты это процент на процент это капитализация та самая от которой получается большие суммы потому что вы не вынимая свою инвестицию прибавляете еще прибыль сверху и еще добавляете сверху инвестицию каждый месяц и собственно начиная с с 15 месяца в принципе Ваша прибыль уже будет равна вашей инвестиции Вы можете перестать класть ее Тогда просто будет гораздо меньше Ну допустим вот сейчас уберем Тогда рост немножко замедлится Но тем не менее все продолжит расти Единственное что здесь сложные проценты Они рассчитывались из всего инвестированного А тут он считалось из вот этой вот строчки Собственно вы перестали платить Собственно процент как высчитать он не может Ладно, вернем в нашу строчку И я обещал вам сказать Как получить миллион Смотрите вы очень, Будьте очень внимательны На третий год у вас 307, 327% На четвертый год 668% На пятый год 1279% От вот этого вклада Не от общего Который был а От вот от вот этого надо будет конечно дополнить таблицу потому что вот здесь это вот можно будет сейчас добавить э, плюс ага сейчас я позже тогда это сделаю а нет не позже вот здесь вот. просто плюс вот так вот 71 процент Это будет накопительный за все время. За все время, что вы внесли. Будет накапливаться, накапливаться, увеличиваться. Процент немножко я ошибся. Так что сейчас я его поправлю. Вы увидите все как полагается. А в итоге процент изменился. Я изменяюсь. Он был иным теперь стал правильным на 35 пятый на третий год уже получается сто процентов на пятый год у вас получится вот этот вот год получится 260 процентов за год годовых чтобы вы понимали В общем, если у вас возникнут вопросы, вы всегда можете мне их задать. Ибо кому нужна будет таблица, ссылку с этой таблицей я оставлю в описании под видео. Вы можете скопировать эту вкладку, создать копию. Здесь подпишите свое имя. чтобы другие не меняли ее. Если вы подпишете, тогда не надо будет менять. И впишите сюда свою сумму, которую вы хотели бы инвестировать в день, либо можете сразу в месяц вписать. Допустим, вы сможете в, месяц, в день по 100 рублей откладывать на инвестирование. У вас получится 3000 в месяц. Итого через 10 лет уже не через 11 лет и три месяца а через 10 у вас будет доход в миллион сорок тысячи в месяц а если вы будете по 300 рублей откладывать если вам такое позволяет ваша зарплата ваши активы которые есть то через сколько через восемь лет два месяца вы будете уже получать миллион это прибыль, это миллион прибыли в месяц. Я надеюсь, я ответил на вопрос, как из 50 рублей в день можно превратить в миллион пассивного дохода. Всего вам доброго. Обращайтесь ко мне, если вам понадобится. Пока.